Добрый день, меня зовут Юрий Николаевич, фамилия Мулика. Я проживаю в городе Курске. В свое время взял в банках кредиты. Но в один момент бизнес рухнул и я был не в состоянии оплачивать долги по банку. В связи с этим я обратился в компанию Юридический центр и подал все документы на банкротство. Здесь люди. Делали все за меня. Я никуда не ходил, только предоставил всю необходимую документацию. В конечном счете в 2019 году арбитражный суд меня признал официальным банкнотом. Все долги были списаны. Люди здесь работают очень качественно, добросовестно, бережно относятся к человеку. И я всем рекомендую обращаться именно сюда. Потому что сайта очень много. А вот этот он самый надежный. Все, всем спасибо.